Добрый день, уважаемые предприниматели, промышленники. Трудно не согласиться с тем, что время является самым ценным ресурсом, который у нас есть. Оно является не только самым ценным, но еще и единственным ресурсом, который есть у многих предпринимателей. Поэтому мы должны ценить наше время и использовать его максимально эффективно. Успешных предпринимателей от неуспешных отличает именно то, насколько эффективно они используют и расходуют свое время. Мы с нашей командой лаборатории сетевой инженерии в рамках проекта а, самостоятельной предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий решили разработать, придумали и разработали метод, который позволяет вам, предпринимателю, экономить время и эффективнее его расходовать. В данный момент у каждого здесь присутствующего есть как минимум один вопрос, ответ на который он ищет. Ответами на эти вопросы, на эти промышленные или бизнес-вопросы является ценная информация для вас. Множество этих, этих ответов оно существует в то же самое время, в которое существует и множество вопросов. А расстояние между вопросом и ответом и есть так называемый информационный барьер. Нахождение ответа на вопрос есть не что иное, как преодоление информационного барьера. Мы проанализировали все существующие на сегодняшний день способы поиска информации. Одни из примеров — это Яндекс, российский поисковик, Google, международный поисковик. Мы посмотрели, как они работают. Метод их функционирования достаточно прост. Вы вводите объект вашего поиска, отправляете запрос поисковику. Поисковик отвечает результатами, это страницы с ответами, которые вас направляют на разные интернет-ресурсы, другие интернет-сайты. Другие интернет-сайты, которые имеют в своем текстовом контенте морфологическое совпадение с вашим запросом. Мы решили проанализировать то, насколько функционирует, насколько эффективны эти поисковые моторы в случае промышленности. Я вам предлагаю вместе со мной сегодня, сейчас сделать небольшой поиск. К примеру, инженер, здесь я его назвал инженер Росси, может быть инженер Иванов, ищет в интернете диск сцепления диаметром 400 миллиметров. Google отвечает нам 1 миллион шестьдесят тысяч ответов на данный вопрос. Яндекс предлагает нам 513 тысяч результатов. Что это значит? Это значит, что инженер России Иванов должен изучить как минимум часть из этого огромного количества информации. И потратить очень много времени. Мы решили подумать, как возможно сократить это время и как можно увеличить, улучшить качество информации. Ведь вначале, если мы перейдем назад, видно, что первые результаты информации это страница Википедии, где Инженеру производства объясняется, что такое диск сцепления. Или страницу Alibaba или Amazon, где распродаются китайские диски сцепления сомнительного производства, сомнительного качества. Либо страница eBay, на котором колхозник Вася продает диск сцепления от своего старого трактора. Или группа музыкальная под названием «Сцепление 400 Ватт» на Фейсбуке. Или, например, наверное, Россия Консалтинг знает немецкая группа ZF которые имеют штат IT-сотрудников, которые продвигают сети интернет, все свои производства, в том числе и диски сцепления. В чем проблема, основная проблема? Основная проблема – это отсутствие структуры информации. Мы посчитали, что в случае промышленности качество информации возможно добиться путем структурирования данных. Структура данных напрямую зависит от процесса ввода и вывода информации из сети. Процесс ввода информации – это компетенция веб-мастеров. Информация о вашем производстве, о вашем предприятии попадает в сеть путем создания интернет-сайта, который делают разные веб-мастера, у которых разные компетенции, квалификация, знания, понимание алгоритмов, поисковиков и так далее. Поэтому и данные получаются разные. Разнопестрые. После чего, после того, как эта информация, не побоюсь этого слова, плюнута в сеть, в дело вступают алгоритмы поисковиков, которые должны обрабатывать огромное количество разной по своей структуре и природе информации. В итоге мы получаем результат, что из 100% ценной информации до предпринимателей доходит лишь 5-10% информации. Всю остальную информацию предприниматель должен искать, предприниматель, инженер, коммерческий директор должен искать вне сети, тем самым увеличивая расходы и время на поиск. Мы предлагаем вашему вниманию первый результат поиска нашей платформы. Здесь мы видим не 1 миллион, а 5, 10, иногда один результат Потому что в случае с промышленностью речь идет о конкретном технологическом процессе, о конкретном промышленном процессе фабрикации, о конкретном продукте, который имеет конкретные технические характеристики. В нашем случае мы видим здесь страницу объекта поиска, его технические параметры, сфера применения, описание. Если повезет технический рисунок и картинку, в том числе, самое главное, это параметры, я подчеркиваю. Вернувшись назад, мы можем посмотреть не только сам продукт, а перейдя на остров компании, мы сможем найти всех производителей конкретного продукта, который имеет диаметр 400 мм. Это конкретно пример одного из производителей, это профиль, одного из производителей дисков сцепления 400 мм. Наши уважаемые партнеры, которые помогли нам с тестированием данных, и предоставили нам информацию о 10 тысячах моделей разных дисков сцеплений. компании SASA. Это пример структурированной информации. Когда структура данных имеет четкую, инженерно, как сказать, организованную модель. Возможно быстро найти не только конечный продукт. Было бы важно найти не только конечный продукт, но еще и процесс фабрикации. Пожалуйста. Почему бы не вставить ваши процессы фабрикации в единую базу данных и объединить информацию? Многие процессы фабрикации очень э, дорогостоящие. Например, закалка старе, либо фрезерные работы. Некоторые фрезерные машины стоят 300-500, 1 миллион евро. И не всегда предприятие имеет возможность иметь, располагать этим процессом обработки внутри компании. Именно поэтому предприятия предпочитают, может быть, выводить на аутсорс или во вне своей системы производства данный процесс. В этом случае рождается необходимость быстро и оперативно найти именно тот необходимый процесс фабрикации. Это, это могут быть станки и все что угодно. Мы пошли дальше в нашем, в нашем эксперименте и решили э, как-то ответить на один из промышленных рисков. Я имею в виду, когда ваше производство базируется на компоненте другой компании. Если другая компания закрывается, то не всегда вы об этом узнаете. Но в этом случае вы рискуете и рискуете не произвести вашу продукцию. Именно поэтому мы оптимизировали, точнее автоматизировали процесс поиска компонентов, которые являются основными компонентами для так называемыми bill of material, спецификаций вашей продукции. Мы изучили предприятие как комплексной динамической системы производства. Создание более простой модели этой сложной системы позволяет вставить некую проекцию вашего производства в сеть. И эта проекция будет взаимодействовать с другими моделями других компаний. При всем при этом получается нахождение точек пересечения интересов компании. Сейчас я вам покажу слайд. Этот метод был разработан в Туринском политехническом университете нашей командой благодаря изучению промышленной инженерии и управления. Но, конечно, основную суть промышленного поиска мы поняли, общаясь напрямую с предпринимателями. Это все позволяет находить точки пересечения интересов создает возможность для промышленного взаимодействия, для технологического и научного взаимодействия компаний, и в том числе объединения промышленных и научных мощностей предприятий. С одной стороны, мы имеем компании, которые ищут информацию. С другой стороны, мы имеем предприятия, которые эту инфор этой информацией хотят поделиться. Это может быть, как я уже сказал, все что угодно. Не хватало только платформы единого пространства, в котором эта информация может с разных сторон пересекаться. Мы таким образом получаем динамическую модель информации, когда предприниматели имеют возможность быть информированными в промышленности и в бизнесе в режиме реального времени. Это современный взгляд на взаимодействие между предприятиями. Еще, чтобы закончить, хочу просто подчеркнуть, что мы немножко изменили саму схему создания сетевого программного обеспечения. Крупные компании имеют своих IT-специалистов, свой став программистов, информатиков. Мелкие и средние предприятия не всегда имеют такой возможности. Не всегда имеют возможность купить дорогостоящее программное обеспечение и иметь консультантов из информатики. Мы сделали немножечко иначе. Мы решили создать такую систему, при которой мелкий, маленький и средний бизнес имеет собственных экспертов в технологиях IT. Каждую новую функцию, которую мы будем разрабатывать, которую мы планируем разработать в платформе, мы будем выставлять на общее голосование. Таким образом, мы станем вашими IT-консультантами а вы станете нашими бизнес-консультантами. И вместе с вами, уважаемые предприниматели, мы создадим действительно эффективный инструмент для ведения бизнеса. Осталось только сказать, что мы, наверное, инвестировали, пожалуй, единственный ресурс, который у нас есть, наше время, для того, чтобы вы могли эффективно расходовать ваше время. Спасибо за внимание. Хотелось только поблагодарить, Туринский политехнический университет и МГТУ имени Баумана за их вклад в платформу. Туринский политехнический хочу поблагодарить в лице профессора Клаудио Джованни де Мартини. Также моя благодарность в адрес команды программистов, которые здесь сидят среди вас. И благодарю торг представительства Российской Федерации за то, что дали возможность с вами здесь пообщаться. Спасибо. До свидания.